Здравствуйте! Снова приветствую вас на нашем YouTube-канале «Енот по стрингу». Обещал я вам показать, что бывает, если не смазывать нож. Ну и вот, относительно недавно пришла к нам клиентка, говорит, забирайте назад вашу машинку. Машинка плохая, не стрижет, сломалась. В общем, все печально. Давайте посмотрим, что же там у нее случилось. И попробуем догадаться, что же было причиной. Итак. Машинка Mozart Chrome Style очень громкая. Прямо очень громкая. При снятии мы видим картину. Здесь у нас в поводке ножа прямо выгрыз эксцентрик кусками. Для сравнения вот новый абсолютно нож. Мы видим, что здесь ну, нет этого ничего выгрызенного. Здесь все еще в масле, конечно, плохо видно, но тем не менее. Гладкие, ровненькие, прямые щечки. Да? А здесь все пропилило. Ну, первоначально у меня была мысль, что, наверное, брак ножа такое бывает. Пообещали: ничего страшного. Поменяем вам нож. Но, говорить, так раскалился при работе эксцентрик. Что расплавил вот эту штучку. И она прямо налипла кусками. Ну, говорю, оставляйте. Заполирую вам эксцентрик, чтобы это не повторялось. Ну и взялся уже без клиента работать с ножом. Выяснилось, что даже от руки нож двигался с трудом. Нож был абсолютно сухой, не блестел ничего, просто сдвигался даже с трудом. После разборки. Все, в общем-то, стало на свои места. Если что, ножу этому около 4 месяцев. 4 месяца назад была куплена машинка. И что мы видим? Мы видим, что с одной из сторон у нас просто таки вытерла весь нож. То есть мы видим, с этой стороны, да, имеются какие-то следы и два различимые от того, что здесь терся верхний нож. Здесь прямо вот проелозила до дыр. Практически, кроме того, в момент разборки а, здесь было такое обширное, довольно-таки, пятно ржавчины, которое я уже убрал. Но, тем не менее, вы видите, вот здесь, вот на этом месте все равно такие блики ржавчины еще остались. Да, нож был почищен, смазан. И после этого, после сборки, он ходит как ни в чем не бывало, но, само собой, из-за того, что был выточен эксцентриком поводок, а выточен он был из-за того, что нож двигался с трудом из-за отсутствия смазки, ну, теперь этот нож не пригоден. Надо будет менять нож целиком, либо, если найдем где-то поводок, заменим его. Итак, давайте я соберу нож и сделаем резюме. Итак, нож обязательно смазать, так как указано в инструкции. Три точки по кромке ножа. Раз, два, три в трех местах и обязательно смазывать вот здесь вот где они соприкасаются у нас вот здесь с одной стороны и обязательно с другой стороны здесь вот тоже смазывать почему нож этот он имеет выпил и масло с одной стороны до другой не дотечет поэтому смазываем минимум в пяти местах Раз, два, три, четыре, пять. После того, как мы нож смазали, даем ему поработать и вытираем лишнее масло. После этого нож готов к работе. Если вы работали со влажными волосами, обязательно убедитесь, что не осталось влаги на ноже. Продуйте его феном и тщательно смажьте маслом. И опять же, включите, дайте машинке 10 секунд поработать, чтобы масло распределилось. Следите за своими машинками, берегите свой инструмент, тогда он у вас прослужит в разы дольше и потребует в разы меньше денег на свой ремонт, обслуживание и замену. На этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и НОПОСТОРГУМ. На этом все. Пока-пока.